Всем привет, друзья! Сегодня у нас 1 июля 2019 года. Меня зовут Александр Потапов. Многие меня знают, кто не знает. Привет, будем знакомиться. Друзья, я спешу сообщить очень горячую, классную новость. У нас запустился новый продукт сегодня. бау Бомбический продукт. Я вам скину информацию после этого видео. Посмотрите. Очень классный продукт. Мы его долго ждали. Следующий момент. У нас вышел новый денежный промоушен. И сейчас я поделюсь, как можно за два месяца, июль-август, до конца августа, заработать до 15 тысяч долларов. Это только бонус от компании. Сейчас я перейду на экран, и мы все запишем, разберем. И я гарантирую, что каждый из вас, новичок вы или старичок, вы можете повысить свой ранг, набрать количество баллов определенных, и взять этот бонус. Итак, перехожу на экран. Я горю весь в ожидании. Вперед. так дорогие друзья. Промоушен действует с 1 июля до 31 августа 2019 года. Как это работает? Аккумульти... Аккумулируйте новый PGV и повышайте свой статус. PGV это баллы. То есть нужно накапливать баллы и повышать свой статус. Вот здесь написано время. Э, с 30 июня 11.59, то есть с 1 июля до 31 августа. Получайте бонусы к дополнению комиссионным. Это к дополнение комиссионным к вашему маркетинг-плану. Кто не изучил маркетинг-план, зайдите в маркетинг-план, а это промоушен дополнительно к маркетинг-плану. Итак, получаете бонус за достижение новых статусов и новых PGV. Работаем вот в странах Северная Америка, Латинская Америка, Европа, Азия, Африка, Китай. И вот вы здесь видите, что нужно накопить баллы. Если снизу смотреть желтым, экзотиков это специалист. Специалист нужно набрать 400 PGV баллов командных. То есть это стать специалистом, повыситься в ранге специалист. Кто специалист, вы в этом промоушене не участвуете, вы участвуете на следующий, на нефрит. Если вы нефрит, вы участвуете на жемчуг. Если вы жемчуг, вы участвуете на сапфира. То есть, специалисту нужно брать 400. ПГВ командных баллов 100 долларов э, бонус получите. Нефрит 1500 баллов нужно набрать. 300 получите долларов. Жемчуг 5500 баллов командных нужно набрать. И 1100 баллов получите. Ой, 1100 долларов, прошу прощения, бонус. Если вы достигнете и повысите... выплатит 2500 долларов бонус сапфир 25 вам нужно накопить за два месяца 18 тысяч баллов получите 4 500 бонус сапфир 50 если вы достигнете э, статуса и накопите 25 тысяч баллов вам компания выплатит 5000 долларов сапфир элит накопив 45 тысяч баллов вам компания выплатит 80 тысяч долларов рубин 70 тысяч баллов если вы накапливаете и достигаете статуса Рубин, вам компания выплачивает 10 тысяч американских долларов. Эмеральд нужно набрать 175 тысяч командных баллов, вам компания выплачивает 15 тысяч долларов. Поехали дальше. Вот здесь четко расписано, что нужно, какие статусы. Специалист, нефрит, жемчуг, сапфир, вот с июль-август, баллы, вот колоночка, комиссионные, полный бонус. И... Вот уже получал такой бонус из квалификации, ну, кто э, закрывал статус сапфир и получал вознаграждение по такому промоушену, вы получите э, 50%, вот здесь, если вы достигнете сапфир, 50%, 250%, сапфир э, выплатит, ну, естественно, 50%, вы можете посмотреть, если вы уже получали бонус за сапфира. Итак, повышайте статус и получайте денежный бонус. Вот я проговорил вам, еще раз прочитайте внимательно, станьте специалистом, соберите 400 PGV баллов и накопите 100 долларов, нефрит 300 долларов, жемчуг 1100 долларов. Если вы достигаете сапфир, вот 2500, сапфир 25, вам выплачивают 4500, и сапфир 55 тысяч долларов. И дальше идет сапфир элит, 8 тысяч долларов, рубин 10 тысяч долларов, изумруд 15 тысяч долларов. И вот здесь важная информация. Давайте пройдемся быстренько. Промоушен действует с 30, я сказал, с 1 июля по 31 августа. Участники должны быть активными и на хорошем счету у компаний. Баллы PGV являются накопительными. Начальный статус это ваш текущий статус выплат на момент действия. То есть, кто вы сейчас есть? Если вы специалист, то вы работаете на дальнейший промоушен. Так, партнерам разрешено получать бонусы. Так, так, так. Участники могут получить только один бонус в соответствии с наивысшим статусом. Если вы достигли сапфира, то за джига вы не получаете. И так далее. Соответствующие требования PGV набираются за счет новых продаж лично зарегистрированных дистрибьюторов, за исключением балла от существующих заказов Smart Delivery. То есть все заказы в магазине, которые делаются, все учитываются, кроме Smart Delivery. Тем не менее, засчитываются баллы от ежемесячных заказов Smart Delivery, идущих сверх 60 баллов ежемесячной активности. То есть, если вы Smart Delivery делаете на 100 баллов, зачет промоушена считается 40 баллов. Также засчитываются все баллы PGV от розничных продаж и лояльных клиентов. Ну и так далее. В общем, вот такие у нас эта информация. Ребята, здесь важно, я сейчас поясню вам, на доске порисую. Засчитывается не более 30% от общего объема с любой из сторон. Сейчас я вам все поясню. У вас каждый человек в первой линии, это считается ваша ветка. Вот из этой ветки по промоушену вам засчитается только 30% от объема. Так, так, так, бонус и так далее. Здесь еще такой момент, если вы, допустим, подписали человека и он достиг статуса сапфир, то после этого вам объемы этого человека уже не считаются. То есть вам нужно быстренько-быстренько подписывать людей, набирать баллы, но если ваш человек в этот период за два месяца достигнет статуса сапфир, с того дня уже баллов от него не будет считаться. Бонусы выплачиваются через 4-6 недель после завершения промоушена. Э -э, так, так, так. Э -э, ну, 50% я сказал. Ну и все, вперед. Давайте перехожу на доску, и сейчас мы разберем этот промоушен. Итак, друзья, давайте... Э -э, кто такой специалист? Специалист. Первое условие, нужно подняться в ранге специалист. Ваша задача, вы с регистрационным пакетом, и у вас два человека с регистрационным пакетом. От 100 CV и выше. 300 CV, 500 CV, 400 CV. Вот 100 CV, вот вы специалист. И компания говорит, первое условие, вам нужно набрать 400 PGV, командных баллов. Вот смотрите, в данном случае вы подписали 2 человека, это у вас 200 CV. Если ваши партнеры, вы им помогли, допустим, э, люди сделали то же самое и купили, допустим, этот 100 CV и этот 100 CV, э, считайте 300 CV и здесь 400 CV, и вот есть это уже, э, вы выполнили условия и вам компания выплатит 100 долларов помимо маркетинг плана а как э, просчитать вот э, если вы допустим сделали такую работу сколько вы заработали денег но ну, если вот эти ребята купили по 100 э, CV базисные пакеты то вы естественно комиссионные заработали два раза по два раза по 25 долларов это 50 долларов и вам компания еще э, выплатила вот эти 100 долларов э, комиссионные. Вот. Итого вы заработали вот 150 долларов за такую работу. Ее можно сделать за день, за два абсолютно легко и спокойно. Э, давайте следующий этап. Э, второй ранг это у нас нефрит. Кто такой нефрит? Нефрит. Э, Нефрит – это когда вы дистрибьютор с регистрационным пакетом от 100 баллов выше. И вам нужно подписать 4 человека в первую линию с пакетами, с регистрационными от 100 баллов выше. И ваша задача – помочь этим двум стать специалистами. Вот это важная фигура, вот это специалист. Вот вы и люди купили пакеты 100 CV, 100 CV для примера, 100 CV. Вот, это ваш первый человек, это ваша первая ветка, это вторая ветка. Допустим, человек пришел и купил пакет Supreme, который 300 CV, и он подписал, он подписал два человека в бизнес, которые тоже приобрели по 300 CV баллов продукции. Это третья ваша ветка Человек, допустим, купил на 400 баллов продукт И его друзья, знакомые Пришли в бизнес и тоже купили по 400 баллов продукции Это пакеты Jumbo По маркетингу плану, посмотрите Базис надает 100 CV Supreme 300 CV Jumbo 400 CV И Ambassador 500 CV И четвертый человек, это все ветки вот Первая, вторая, третья, четвертая, это ваша первая линия. И четвертый человек приобрел пакет Амбассадор самый выгодный за 500 CV, и подписал два человека, и они купили по 500 CV. За нефрита компания выплачивает э, у нас 300 долларов. Компания выплачивает 300 долларов. Если мы сделаем эту работу, компания выплачивает 300 долларов. И... Для нефрита, чтобы э, получить этот бонус, нужно убрать 1500 PGV баллов. Но давайте вот для примера посчитаем. Первая ветка, вот вы подписали человек, он купил 100-100-300 баллов, 300 PGV. Вторая ветка, 300-300, это 900 PGV. Третья ветка, 400-400, 1200 PGV. И четвертая ветка – 1500 PGV. Итого, получается, мы суммируем, у нас получится, вы посчитаете, 2700, 3600, всего вот это получится 3900. 3900. 3900 PGV баллов. Нам нужно брать всего лишь 1500. Смотрите, здесь есть условия. вы должны помнить, 30%... С одной ветки учитывается 30% с одной ветки. Вот 30% с одной ветки от плана. Вот нам надо 1500. 30% это будет 500 баллов только пойдет с одной ветки. Давайте посчитаем. Тут четвертая ветка 500 баллов. 1500 нам в квалификацию считается только 500. С третьей ветки 1200 нам считается только 500. Со второй ветки 900 нам считается 500. И с первой ветки она набрала, эта ветка, 300 баллов. И вот мы суммируем вот эти баллы. Итого мы получаем, в квалификацию нам пойдет 1800 PGV баллов. То есть, понятно, да? То есть, э, набрали 1800, а по плану нам надо 1500. Значит, вот этот бонус мы зарабатываем. А как э, посчитать все деньги, которые мы заработаем? Это бонус только от компании, который промоушен идет. Смотрите, за базисный пакет вы заработаете 25 долларов, за пакет Supreme вы заработаете 100 долларов, за пакет Джамба вы заработаете 200 долларов и за пакет ambassador 250 долларов. Итого э, 125 и 200, 325 575 долларов вы заработаете по маркетинг-плану, и плюс 300, и плюс 300. Итого вы заработаете в этом случае 875 долларов. Неплохо? Я думаю, неплохо. Эту цель мы ставим, эту задачу выполнить за два месяца. Для новичка, я думаю, это неплохо, подписать 4 человека и помочь им по 2, и набрать 1500 баллов. Вроде бы все понятно, да? То есть, стали специалистом, вы заработали 150 долларов. Стали нефритом, вы заработали 875 долларов. Но вот здесь, если вы будете работать на маленьких пакетах, это будет немного меньше. Если будете работать на больших пакетах, это будет больше. Но здесь еще, я вам посчитал только по одному виду дохода. По комиссионам, тут еще есть баллы, еще будут дополнительные комиссионно. Итак, давайте переходим к следующим к статусам. Итак, давайте разберем, кто такой жемчуг. Что нужно сделать? План. Нам нужно брать 5500 5GV баллов. И компания нам выплатит сколько? 1100 долларов. Кто такой жемчуг? Давайте разберем. Жемчуг. Это когда вы с пакетом и у вас в команде есть 4 специалиста. Ой, прошу прощения, 8 специалистов. Вот ваших 8 веток 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ваша задача помочь подписать каждого человека по два, скажем, сделать их специалистами. И нужно э, понимать, что с каждой ветки помнить, что вот нам нужно суммарно 5500 набрать, с каждой ветки считается 30 процентов от 5500. 30 процентов вот 5500 посчитайте на калькуляторе. Это будет, грубо говоря, ну, 1500, 1530. Считается, вот, вы должны правильно посчитать. Давайте еще раз посчитаем. Все э, зашли первые на базисные пакеты по 100 баллов. Вот по 100 баллов. Эта ветка 300 баллов дала. Э, допустим, эти зашли на супримы по 300 CV. Эта ветка даст 900 баллов. Третья ветка наша зайдет на джамбу пакеты. Все. По 400 баллов. Это 1200 суммарно даст. Четвертый это пойдет команда на больших пакетах. По 500 баллов. 1500 SV. Пятый так же самое как и первый. Давайте посчитаем по 100 баллов. Это 300 баллов суммара. Шестая ветка у нас зайдет на пакеты Супремы по 300 баллов. Супрем ну, это более оптимальный такой пакет. Он не маленький и небольшой. Конечно, выгоднее на больших пакетах работать. Седьмой человек зайдет на Джамбо пакетах. Это 1200 баллов даст. И восьмой на амбассадорах, это самое правильное решение, на больших пакетах работать. Чем больше пакет, тем больше денег. 1500 баллов. И вот суммарно мы помним, давайте я на калькуляторе, сейчас возьму калькулятор. 30%, давайте посчитаем, так, тогда где мой калькулятор делся? Так, нам нужно 5500 набрать. 5500 PGV баллов, а считается в квалификации только 30%. Это будет 1650. То есть нам нужно помнить, что с этой суммарной суммы PGV баллов нам в квалификации засчитается 1650 PGV баллов с одной ветки. Вот это называется 30%. Это условия компании. С одной ветки только 1650. И мы будем следить сейчас, с какой ветки мы смотрим 1650. А у нас максимально здесь 300, здесь 900, здесь 1200, здесь 1500. То есть мы не превышаем. Все считается к нам в квалификацию. Давайте на калькуляторе вместе посчитаем 300, 900 – 1200, и 1200 – 2400, и 1500 – 3900. 3 900, и здесь то же самое, как с левой стороны, вот левая и правая сторона. 3 900, ну, давайте почитаем, 3 900, 200 и 900, 5 10, 6 300, 7 800. Итого мы суммарно набрали 7 800 PGV. Балл. И таким образом э, мы выполнили условия, у нас 30% с каждой ветки не превышает, вот с каждой ветки 30%, проверили, все сходится, значит компания нам выплачивает вот этот бонус 1100 долларов. А как э, посчитать, сколько мы еще заработаем э, согласно маркетинг-плана, давайте, для примера быстренько, чтобы вы умели считать, первая ветка, базисный пакет, э, мы зарабатываем здесь, давайте 25 долларов. Здесь Supreme. 100 долларов. Jumbo. Это 200 долларов. Ambassador 250 долларов. Базисный. 25 долларов. Supreme. 100 долларов. Jumbo. 200 долларов. И восьмой у нас 250 долларов. Итого давайте посчитаем. 125, 325, 575, 600, 700, 900, 1150. 1150 долларов за подписание мы получим. 1150 долларов. Плюс 1100 у нас компания выплатит за выполнение промоушена. И здесь по баллам, если посчитать вот баллы, 300, 7800, если по маркетинг-плану вы считаете, допустим, 7800, давайте вместе посчитаем, разделить на 900, это у нас еще циклы по одному виду доходу. Плюс 8 еще, плюс давайте, 7800 э, PGV, делим на 900, помним, что у нас, когда 300 набирается с левой стороны, справа 600. Это у нас называется цикл. Баллы минусуются. И начисляется 35 долларов. Вот таких получится у нас 8 полных циклов по 35 долларов. Давайте помогайте считать мне. 8 умножить на 35. Получим 280 долларов. Итого слажем 280 э, плюс... Э, 1100 плюс 1150. 2,530 мы заработаем, став жемчугой. Скажите, хорошо это? Я считаю, что отлично. Вот эту работу. Но мы, самое главное, за ту работу, которую по маркетинг-плану компания э, нам выставила условия, мы еще... Забираем вот этот бонус 1100 долларов. Я считаю, неплохо за два месяца сделать эту работу. И давайте разберем э, еще один вид э, сапфир. Давайте разберем сапфир. Разделю вот так. Сапфир. Э, четвертый статус это сапфир. Сапфир. Э, что нужно нам сделать? Нам нужно брать для сапфира 8000. Баллов. и нам нужно и компания нам выплачивает 2000 2500 долларов бонус дополнительно согласно маркетинг плану. первое что нам нужно выявить с одной ветки 8000 давайте 8000 нам нужно узнать сколько это будет 30 процентов 2400 с каждой ветки пойдет за счет. Это нужно сразу помнить. 2400. И потом себе планировать... Сейчас покажу, как планировать. Эм, давайте сапфир. Такой крутой уже статус. Это когда у вас... Раз, два, три, 4, 5. Шесть человек в одной стороне. И раз, два... 3, 4 5 6 другой 7 8 9 10 11 12 то есть 12 человек у вас в первой линии и ваша задача помочь этим людям подписать по 2 человека А От жемчуга отличается уже 8 специалистов здесь 12 на 4 больше то есть за 2 месяца 12 человек И помочь им по 2 подписать. Давайте просчитаем такую же работу. Каждая ветка зайдет на разные пакеты. Давайте эти по 100 баллов. Вот. По 100 баллов, чтобы вы считали правильно. Эта ветка даст 300 баллов нам. Здесь зайдут люди на Supreme пакеты, которые дают по 300 баллов. Это 900 баллов. Видно вам, да? Третья ветка зайдет на Джамбо пакеты там для расчета. Может быть, люди по-разному будут заходить на разные пакеты. И четвертая ветка зайдет на 500 баллов пакеты. Три человека, это 1500 баллов. Пятая ветка, давайте, зайдет на маленькие пакеты, как первая, по 100 баллов. Ну, давайте, прочитаем, вот, э, спонсор зашел на 100 баллов, а, допустим, этот человек на 300 баллов, этот на 400 баллов. 100, 300, 400, 800 баллов ветка даст. Шестая ветка, спонсор зайдет на 300 баллов, а здесь 100, а здесь 500 баллов пакет. Итого получится 900 CV. Седьмая ветка, допустим, зайдет на 500, и все на 500 зайдут, потому что это правильный пакет, 1500 Восьмой человек купит джамбу пакет, а его партнеры по 300 зайдут, допустим. Это будет у нас 1000 баллов. Девятая ветка. Все зайдут, допустим, на маленькие пакеты. 300 баллов. Десятая ветка. Зайдут все по 300 баллов пакеты. По 300 баллов пакеты. Это 900 баллов. Одиннадцатая ветка. Допустим, этот возьмет на 400 баллов. А эти два внизу по 500 баллов. 1400. И 12-я ветка, допустим, все купят Supreme пакеты. И эта ветка принесет 900 баллов. И все это мы складываем между собой. Берем калькуляторы, давайте просчитаем. Вместе давайте просчитаем. 300, 900, 1200, 2400. 3900, 4700, 5600, 6600, 7100, 8100, 8400, 9300, 10700, 10700, 11600. Итого вот вся эта команда сделает товар оборот 11600 PGV баллов. 11600, что мы смотрим? Наша задача, план, у нас 8000 нужно командных набрать, 2400, чтобы ветка не превышала, мы смотрим, что наша ветка не превышает 2400, тут 300, 300, то есть все идут нам в квалификацию, учитываются. Дальше, если мы сделаем эту работу, мы, конечно же, получаем премию от компании 2500, если мы достигли статуса от специалиста или инфрита до сапфира, нам выплачивается только один раз бонус, 2 500, 1100 не выплачивается. И давайте разберем теперь, сколько же компания нам выплатит, какой процент в деньгах. Под, вот, допустим, это первое. давайте первую линию посчитаем. Бонус, сколько мы получим за базисный пакет, 25 долларов. Здесь 100 долларов. За джамбо пакет 200 долларов. 250 долларов. Здесь базисный пакет 25. Здесь суприм это 100. Так, седьмой человек у нас. Амбассадор пакет 250 долларов. Здесь восьмой джамбо 200 долларов. Здесь базисный пакет. Десятый у нас будет Supreme, 100 долларов. Одиннадцатый у нас будет э, Jumbo, 200 долларов. И двенадцатый, 100 долларов. Итого слаживаем. 125, 325, э, 575, 600, 700, 950, 1150, так, 1150 вот здесь. Здесь. И 400, 1550, 1575. То есть 1575 это только комиссионные. Мы посчитали 1575. Э, плюс э, 2500 у нас. И давайте еще по балам. Вот если мы 11600 набираем, мы помним, что... Давайте так вот, чтобы было видно. 11,600 PGV баллов. 11,600 PGV баллов. Делим на 900 по циклам. Помним, что у нас, когда 300 набирается, слева, справа 600, это циклы. Сколько это будет циклов? Берем калькулятор. 11,600 делим на 900. У нас получается... 12 полных циклов по 35. Кто быстро считает, кто у нас любит математику, кто любит считать деньги. Так, 420 долларов. И сложим э, вот здесь 420 плюс. 420 плюс, прибавляем 1575 плюс 2,500 это бонус от компании за выполнение промоушен. 4,495. 4,495 долларов. Вот такой промоушен. Круто. Мне лично очень нравится. И давайте теперь сейчас, я думаю, для новичков это понятно. Вот по жемчугу и по сапфиру вот такая возможность. И давайте сейчас перейду на следующий уже крутые статусы которые дают больше денег так друзья давайте сапфир э, 25 это у нас э, специалист нефрид жемчуг сапфир пятый ранг сапфир 25 я думаю это многих интересует как его сделать нужно у нас план э, 18 тысяч и и компания выплачивает нам сколько? Четыре пятьсот. Четыре пятьсот. Что нам нужно сделать? Какую работу? Естественно, нам нужно быть сапфиром. Два, три, пять, шесть. Раз, два, четыре, пять, шесть. И они все должны быть специалистами, это понятно. Все с регистрационными пакетами от 100 баллов выше а лучше 500. Сапфир это понятно. Нам нужно сразу обращаем внимание 18 тысяч 5 500 баллов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18 тысяч PGV сразу мы считаем, сколько это будет процентов с каждой ветки. Сразу это просчитывайте и планируйте себе. 5,400. Вот смотрите, в зачет с каждой ветки нам засчитается только 5,400 PGV баллов. Смотрите, вот. Это является у нас 30% по условиям компании. 30% с этой ветки вот 5-400 только. С каждой ветки 5-400. Максимум можно получить 5-400. С этой ветки. С любой ветки 5-400. Если даже у вас э, пойдет в глубину, здесь у вас 100 человек, мы сейчас разберем этот момент, и люди активные пойдут, будут подписывать людей. И вот эта третья ветка, допустим, сделает товарооборот, допустим, 7000 баллов вам принесет. Есть активные партнеры такие. 7000, что за счет пойдет только 5400. Больше не пойдет. Я надеюсь, вы поняли, что если каждая ветка превышает чем 5400, составляет 30% от плана, от тысяч, то вам за счет не идут эти баллы. Чтобы распланировать и выполнить этот промоушен 18 тысяч баллов Вам нужно первое Это выявить лидера Вот спросить, кто, ребята, ты горячий Ты хочешь выполнить промоушен? Да, давай, берем, допустим Третий человек у нас Активный, хочет работать Хочет выполнить промоушен И, допустим Допустим, пришел шестой человек, да, активный хочет, и мы определились, что восьмой человек, вот три человека, которые активно работают. Чтобы получить 18 тысяч баллов и 5400, нам нужно выбрать ветки, которые нам дадут 5400. Допустим, третья, шестая и седьмая ветка. 5400, да. Итого мы наберем это ворот 15, 16, 100, да? Ну и 1800 мы наберем, какая-то ветка, тут 500, да, да там какая-то 1000, кто-то там 300 баллов, кто-то 500. И таким образом мы все это суммарно наберем. Но наша задача, мы определились, что вот эти три ветки, давайте их выделим, вот три ветки, третий, 6 и 7 человек, это наши ключевые люди, наша задача по маркетингу. Допустим, они идут на жемчуга. Наша задача, чтобы эти партнеры стали жемчугами и набрали 5000, у них по плану 5500 баллов. То есть, мы вместе с этим человеком, с ключевым работаем, и он набирает 5500 PGV баллов. Он закрывает статус жемчуг. Жемчуг. Третий человек тоже самое делает, ту же самую работу. Он подписывает людей, у него активная работа. И третья ветка, он тоже закрывает статус жемчуг 5500 PGV. Он свой план, он делает он становится жемчугом, то же самое, жемчугом. 5500. И, допустим, еще один человек, допустим, мы сказали шестой, да? И шестой человек, допустим, он, допустим, не дошел до жемчуга, он стал, допустим, нефритом. Давайте посчитаем. Нефрит. Четыре специалиста у него в команде. И нефрита он выполнил и сделал вам всего лишь 1500 PGV баллов. PGV баллов. То есть, 5500, 11000 и 12500 нам немного не хватает. И... Нам, естественно, нужно найти человека, который будет активный. И, допустим, девятый человек у вас появился активный. Неважно, он сейчас включился в бизнес или раньше он подписался. И он вам сделал большой товарооборот, и он пошел на Сапфира. Он пошел на Сапфира, построил большую организацию. И вот этот человек стал Сапфиром. Сапфир. И он выполнил условия промоушена и э, получил бонус. А чтобы э, стать э, сапфером и получить бонус, 8000 PGV баллов. 8000 PGV баллов. Э, но мы помним, что с квалификацию 5400 с каждой ветки. Вот смотрите, 9 человек нам принес 8000 баллов. Эта ветка нам даст, давайте подытожим, 5400 PGV Жемчуг нам даст 5, 5 500, ну 5 400 нам компания засчет за счет. Третья ветка. Парень стал жемчугом и 5 400 вам принес PGV. И вы должны слаживать. 5 400, 5 400, 15, 16, 100. И дальше, когда... У вас есть 16 стол, вам не хватает 1900 баллов. Допустим, эта ветка даст 300 баллов, там. это 500 баллов, уже 800 у вас. И, допустим, это тоже 500 баллов, и это 500 баллов. 1800 и 5400 вот складываем. Все это складываем плюс 1800. Вот. И получается 3 человека по 5400... 5400 умножить на 316200 плюс 1800 все остальные. Итого мы наберем 18 тысяч баллов заветных. Вот у нас получится 18 тысяч PGV баллов, PGV баллов. И нам компания э, выплатит бонус в размере 4500. Э, 4500... Э, это по бонусу. Давайте вот здесь напишем 4-500 долларов. Плюс у нас будет количество баллов 18 тысяч баллов разделить на 900. Это у нас будет количество циклов. 18 тысяч разделить на 900. Это будет равняться 20 циклов умножить на 35. Это будет 700. И плюс здесь, что вы еще подпишите, если взять в среднее на Суприм, допустим, 12 человек, которые купят Суприм пакет, 12 человек в среднем по 100 долларов, кто-то большой, кто-то средний купит, но я считаю в среднем, 1200 долларов, еще 1200 долларов, 1900 и 4500, 6400, да? Вот 6400 вы можете заработать. Я думаю, это неплохо. Это, я вам посчитал только два вида дохода циклы и ваши комиссионные. Там еще будут и матчинг-бонусы, и другие виды дохода. То есть, я считаю, что по маркетинг-плану ну, все понятно. Сапфир 50 точно так же э, делается. На сапфира нужно здесь 25 тысяч баллов. Выделяете 30%, рассчитываете. И самое главное... Выбрать ключевых людей, чтобы они стали жемчугами. Кто-то нефрит у нас будет здесь. Да, вот мы не посчитали здесь. Нефрит у нас 1500 баллов. И человек сапфир. Вот, вот эти четыре ключевых человека вам сделают бизнес. Вот нужно выбрать этого человека и помогать им закрывать статусы. Вот очень такой простой бизнес. Помочь им стать специалистами, 12 человек, и выбрать... То есть не вы, вот кто-то скажет, много, 18 тысяч баллов, это очень большой товарооборот, но если его распределить между всеми людьми, если у вас даже 4 человека, им просто нужно поставить задачу. Допустим, я здесь нарисовал 2 жемчуга, нефрит и сапфир за 2 месяца. Либо вы можете расписать 12 нефритов. По нефритам, вот допустим, Планированию, да, вот, давайте попланируем. Если, допустим, вам сделать 12 нефритов 12 нефритов в команде, то и нефриту нужно 1500 баллов сделать. 12 человек нефритами, но это 4 специалисты, это вполне реально. 12 на 1500. Вот есть как раз Смотрите, 18 тысяч баллов ⁇ то, что нам нужно. И вся глубина считается, их хоть здесь поколение, там, первое, второе, третье, десятое, весь товарооборот считается. Вот эти суммарные баллы считаются. Допустим, вы посмотрели, вы делаете в команде, допустим, 4 жемчуга. 4 жемчуга. Жемчуг нам в квалификацию дает 5-500. Вот 5500, это будет 4 жемчуга, это 22 тысячи баллов. Понимаете, как нужно? Либо вы можете, э, обязательно, самое главное, обратите внимание, чтобы у вас было рабочих 3 ветки. Вот обязательно 30% вот с этой ветки товарооборот, с этой ветки товарооборот и, допустим, с этой ветки товарооборот. По 30% планируйте. Жемчуг, вот если вы поставите план 3 нефрита, то 3 нефрита это по 1500 баллов вам не даст это никакой возможности. Вот смотрите, тринифрита нефрита это ну, никуда не годится, это вы не выполняете пром тринифрита, нефрита, Три нефрита, и они выполняют по 1500 баллов, ну вы наберете 4500. То есть вы смотрите, распределяйте на каждого человека давайте нагрузку. Вот если у вас 12 нефритов и по 1500, тогда вы отлично выполняете. Если у вас есть люди, которые идут на жемчуга, вот я рекомендую на жемчуге э, стремиться, чтобы за два месяца за человек жемчуг. Лучше, конечно же, сапфир. Если человек пойдет на сапфир и не доделает за этот промош, ничего страшного, он вам принесет большое количество баллов и станет жемчугом. А в следующий промош он доработает и станет сапфиром. То есть я думаю, понятно, э, что еще, э, если вы уже получали такой бонус, вы здесь 50% вам выплачиваются, э, 30% с каждой ветки я показал. Ну вот и все, в принципе. Давайте включайтесь в работу, кто горячий, обращайтесь ко мне, я проведу, помогу расскажу, как вы распишем. Вот, следующая задача ⁇ расписать жемчуга. Что такое жемчуг? Интересно, давайте в следующем видео я запишу, как спланировать жемчуга и что нужно сделать, какую работу выполнить. Итак, жемчуг. Нам нужно иметь 8 специалистов в команде, набрать 5 500 командных PGV-баллов. С одной ветки мы поняли, что 1650 максимально нам посчитают. И вот эти 5 500 нам нужно распределить, смотрите, Количество баллов 5500 разделить на 8 веток. Так, давайте посчитаем. Разделить на 8 веток. Где-то 700. Нам нужно, чтобы эта ветка 700 дала. То есть по 700. 7 на 8, 500, 5, 600 мы наберем. По 700 баллов. То есть э, мы должны понимать. Первая ветка. Человек пришел в бизнес 700, допустим, он покупает Суприм пакет 300 баллов и подписывает 2 человека по 100. Это будет 500 баллов принесет эта ветка. Эта ветка пришли, вторая ветка и пришли, и все купили по 100 пакетов. Баллы, ну, пакеты по 100 баллов. 300. А нам план надо 700, мы смотрим 700, да, эти не добирают уже. Третья э -э ветка, купили джамбу пакеты по 400 баллов. Это будет у нас 1200. Эта ветка перебирает уже, да? Четвертая ветка, допустим, этот на 300 баллов, а эти по 100. 500 баллов ветка. Э, допустим, этот за 300 баллов пакет купил. И эти по 300. 900 баллов. Шестая ветка купил 500 баллов. Эти по 100 нижние. 700 баллов. И эти пусть тоже 500 по 100, 700 баллов. Все люди будут по-разному заходить в бизнес, 300 баллов, это 400, допустим, этот 500. 700, 1200. И мы должны понимать, какая у нас ветка. 700 баллов здесь 700 набирает, это 700 набирает, это 700 набирает, это 700 набирает. Это 700 набирает. Да? То есть, ветки эти набирают. Но мы смотрим, что с каждой ветки 1650. То есть, мы смотрим, никто у нас не перебрал. Да? Значит, все вот эти плюсуются. Вот эти баллы плюсуются. И давайте сейчас посчитаем, сколько мы наберем баллов. 500 и 300, 800, 2, 2, 500, э, 3, 400, 400, 800, 6 тысяч баллов. Вот суммарно мы набираем 6000 баллов, если таким методом, вот 6000 баллов, то мы выполняем этот промоушен и зарабатываем эти деньги. Что, какая наша задача? Вот допустим, э, любая глубина считается, вот, допустим, черным это ваша первая линия, зеленым вторая, красным третья линия, вот, и пошло дальше в глубину. От всех людей, которых э, вы будете подписывать, вам-то оборот будет считаться. И ваша задача вот, распределить количество вот этих баллов, чтобы накопить 5-500. Не вы лично должны 6, допустим, 5-500 делать, а вместе с командой, помогая другим людям, нашелся опять ключевой человек. Вы раз и работаете с ним, помогаете. То есть таким образом в команде э, будет выполняться вот промоушен. Как распределить, допустим, для жемчика? У нас есть... У нас есть сейчас 60 дней, 60 дней, и нам нужно сделать 8 специалистов в команде. 60 разделить на 8 дней, сколько это получится? 7, да? 7 дней. То есть, 1 неделя, вот понедельник. 1 вот, неделя, 2 неделя. Три недели. За неделю нам нужно сделать семь дней, да? Вот, допустим, давайте первая неделя. Подписали человека с пакетом и помогли ему помогли ему подписать двоих. Семь дней вот наша работа. 7 дней. Расписываем вторая неделя, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Смотрим, кто у нас здесь. Катя. Все, мы с ней работаем. За 7 дней дали информацию о бизнесе. Человек посмотрел, определился с пакетом. И за 7 дней мы помогаем Кате стать специалистом. И помним, что нужно 700 баллов, чтобы Катя 700 баллов дала нам. 700 PGV. Дальше. Выбираем следующего человека. Наташа, вот здесь, Наташа. Расписываем кандидатов и помогаем. Э -э понедельно, вот эта неделя. Распишите себе. И ваша задача записали Наташа, вторая, да, третий, Сергей. Сергей, четвертый там будет у нас. Анжела там, смотрите, Анжела. И вы расписываете, чтобы здесь вам по 700 баллов дали. Если дадут больше, то это еще лучше. 700 баллов, 700 баллов. Делаем специалистов, помогаем. Так, 3, 4, 5. Так, это будет Алексей. Алексей, 700 баллов. Вот, вниз пошли, дальше. То есть, наша задача, чтобы здесь вы набрали 5 500. За неделю делать одного специалиста. Вот наша задача, первая неделя, вторая неделя, неделя вот работы специалист, специалист. Сложно? Я думаю, не сложно, если это делать. Эту работу можно не понедельно расписать, а за каждый день. Одного человека подписали, с двумя-тремя с переговорили, Катю подписали в бизнес. На следующий день с двумя-тремя переговорили, с Наташей подписали в бизнес. И помогайте. И эту работу можно сделать и за месяц, и намного быстрее. То есть, если общаться с людьми давать информацию, у вас все получится. Все, желаю вам удачи в выполнении промоушенов. Что непонятно, обращайтесь ко мне. Всем пока-пока.